Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев и видео снято специально для сайта isaiv.mark и представляю вашему вниманию нашу вторую совместную разработку с Алексеем Сыромятовым под названием троник для пылесоса». Особенно интересное видео будет для людей, которые работают на выездных объектах со строительным пылесосом. Оснащен пятью выходами для подключения электроинструмента. Первый выход служит для нашего основного шланга, остальные четыре служат для подключения фрезера, торцевой пилы и погружной вот каким образом это работает. Значит, сюда мы подключаем наш основной шланг. Сюда подключаем шланги для э, инструмента, которые у нас имеется. Э, к примеру, сюда мы подключаем торцевую пилу, сюда подключаем фрезер. В эти два разъема мы подключаем погружную пилу. Нижний разъем служит для забора воздуха с нижнего патрубка, верхний служит для забора воздуха с верхнего кожуха пыли удаления. Вот такого плана. Это тоже наша разработка. Она является бесплатной, все ссылочки будут в описании. Скачивайте, распечатывайте и не платите за это абсолютно никому деньги. Теперь давайте посмотрим на примере, как это работает. Рассматривать будем на версии стола PRO 2550 с двумя продольными Т-треками, расположены по диагонали стола и четырьмя поперечными. Два э, находятся на одной половинке столешницы и еще два находятся на другой половинке столешницы. Также стол оснащен двумя вкладышами для электроинструмента. Это один под фрезер, другой для погружной пилы. Предположим, что у нас стоит задача сперва отторцевать заготовку. Потом ее распустить на погружной пиле и потом еще отфрезеровать. Итак, давайте посмотрим, как это работает без тройника. То есть мы берем для начала пылесос, подключаем его к нашей мотике. Вот. И хотелось бы отметить, что вот эта пила, она пылит. То есть изначально у нее пыли удаления вообще никакое. Она немножко, конечно, ухватывает. Но за счет того, что у нее вот эти части открыты, пыль все-таки разлетается по сторонам. Ребята придумали такой девайс, что он просто закрывает здесь шторки, и то есть пыли пылеудаление уже тогда будет получше. Теперь мы берем шланг от пылесоса, включаем пылесос и делаем распил. Опять же берем шланг от пылесоса и переподключаем его к фрезерному полу. Только что своими глазами вы видели сколько манипуляций я сделал для того, чтобы сделать всего три операции. Но если это выездной объект и очень много торцовочных работ, распиловочных работ, фрезерных работ, то вы сейчас уже можете себе представить, сколько раз вы будете переподключать этот шланг к торцевой пиле, потом к погружной пиле, потом к фрезеру. Но есть выход. Давайте теперь рассмотрим, как это будет работать с тройником. Заезжаем на объект. Раскладываем стол, устанавливаем весь необходимый инструмент. Но ну, этот момент я пропущу, потому что я это уже неоднократно показывал. И особо это будет интересно. Ставим циркулярную пыль. И достаем наше приспособление. Первым делом подсоединяем тройник. Кстати, расположение тройника будет играть очень большую роль. Например, в моем случае мне удобно его ставить вот сюда, в продольный трек. Потому что вот это вот место у меня практически никогда не задействовано. Вам же, возможно, будет удобно где-то разместить его в этом месте. Возможно, вот здесь, чтобы он был у вас всегда под рукой. Либо вот здесь Можно крепить в продольный трек Если он у вас имеется Ну, Если нет, то можно также просверлить Два отверстия в столе насквозь Здесь, здесь, в общем В нужном для вас месте И спокойно его прикрутить Делом Буду подключать все шланги А потом уже самый основной шланг с пылесосом Значит, это будет на макиту На погруженную пилу. Сюда И вниз. Дальше у нас идет шланг под крейдер. Сюда подключаю. И также в нижний разъект. Какой вам больше нравится этот элемент? Ну, в моем случае будет. Дальше идет у нас торцевая пила. Сюда ее подключаю и дальше. Дальше у нас идет кожух верхнего пылеудаления. Кстати, если вы успели обратить внимание, я до этого показывал, как я работал без верхнего кожуха, и без этого приспособления и вы, наверное, заметили, как здесь сильно пылило. А значит, файл бесплатный, любой пользователь его может скачать и самостоятельно распечатать на 3D принтере. Ссылочка будет в описании. Легко монтируется, абсолютно легко, одним винтиком. Вот. Вот. Но уже в верхний разъем. В конечном итоге мы получаем быстрый доступ к нашим шлангам и к нашему пылесосу, не отходя от места. Вот. Я установил его с этой стороны, потому что мне удобно. Грубо говоря, я левой рукой поднимаю клапан затвора и правой рукой двигаю. Переключатель. Либо же наоборот. Кому как удобно. А вот сюда мы подключаем наш основной пылесос. Вот. Все. Теперь, когда нам необходимо поработать на циркулярной пиле, ну, для себя вы уже будете знать, куда какой инструмент у вас подключен, мы его ставим в это положение. Всё. То есть мы включаем инструмент, и у нас перекрывается здесь все полностью и работает только инструмент торцовка дальше нам необходимо к примеру фрезерные работы переставляем на фрезер опять же здесь у нас все перекрывается перекрывается торцовка погружная пила и работает только фрезер больше ничего не работает значит третье самое интересное мы переключаем Теперь у нас отключается торцевая пила, фрезер и активируется верхний кожух пыль удаления и сама погружная пила. Смотрите, как здесь интересно устроено. Здесь идет значит, два выхода. Один идет вниз на погружную пилу, второй идет вверх на кожу. Для людей, которые не планируют использовать кожух пылеудаления сверху, ну, либо же у кого его еще нет, то в комплекте будет идти вот такая заглушечка. То есть вот это мы просто откручиваем кольцо и сверху прикручиваем. Все. То есть у вас будет подача только на саму погружную пилу. Если у вас какой-то длинный материал, то можно просто этот кожух на время убрать в сторону. Вот. Это вы будете иметь возможность сюда положить что-то длинное вот. Если же позволяет материал провести его здесь под шлангом, то ради бога Переключаю положение торцевой пилы Переключаю положение фрезер Вы, наверное, уже успели заметить, что здесь нету ни пылинки. Вот. Это связано с тем, что вся наша стружка, которую я сейчас только что фрезеровал, улетела туда, куда и надо. Ну а теперь давайте поработаем на погружной перерыве. никогда, даже имея там несколько пылесосов, все равно пыль будет присутствовать но пыль уже есть не в таком объеме, как она была бы без всего этого и в-третьих, вы, получается, защищаете свои глаза, потому что если бы не было этого кожуха то вся вот эта стружка, все эти мелкие осколки, они бы летели мне в лицо только что на ваших глазах и на своем личном примере, я вам показал, сколько вы лишних движений будете делать, если вы будете работать без проника для пылесоса. Три операции, три раза вы переключаете шланг пылесоса. 300 операций, триста раз вы переключаете шланг пылесоса. Либо же, просто не отходя от места, вы делаете это все легким движением руки. Итак, теперь давайте рассмотрим на примере столярного производства или же небольшой домашней мастерской. Представим, что у вас 30 квадратных метров мастерской. По 30 квадратным метрам вам постоянно придется бегать со шлангом пылесоса. А если у вас 150 квадратов, то по всем 150 квадратам вам придется бегать с пылесосом. ну Естественно, конечно, если у вас нет системы аспирации. На каждом производстве должно быть грамотное расположение рабочих мест. К примеру, здесь у нас идут фрезерные работы. Здесь у нас идут шлифовальные работы, здесь идут торцовочные работы, здесь идут фрезерные работы, здесь идет, допустим, сборочные работы. Вот. Вот. вот и представьте, допустим, сколько раз мне надо сбегать со шлангом от фрезера, потом к тому фрезеру. Либо же от торцовки переключить шланг на фрезер, а от фрезера потом побежать дальше на тот фрезер. Вот. То есть это будет очень занимать много времени и моих нервов. Поэтому... Я считаю, что лучше один раз потратиться на шланги и потом работать себе в удовольствие Все отверстия сделаны для шланга диаметром 40 мм После чего нами были распечатаны вот такие вот переходнички на 3D принтере, которые сюда идеально подходят если вы используете шланг другого диаметра, то прошу в комментарии написать внешний диаметр шланга, и мы для вас бесплатно разработаем вот такие вот переходнички и выложим их в бесплатный доступ. Вы сможете зайти и скачать. Либо же можно приобрести универсальный переходник, который называется «Елочкой». Его купить можно практически в любом строительном магазине. Уже сейчас вы можете приобрести это изделие у нас на сайте, также у Алексея Сырометова. Все ссылочки на Алексея, на наш сайт и на нашу группу ВКонтакте – будут в описании также в комплекте будет входить вот такая вот заглушечка для людей которые не используют кожу верхнего пыли удаления для этого необходимо будет открутить вот эту часть конструкции и вместо нее перекрутить вот эту часть с вами был михаовый сайт желаю вам приятных покупок до новых встреч